Банде Гурупада Дандам Бхактабинда Саманитам Чайтанна Правум Банденитан Ананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг बंचा क पतवष्यों के पासंद व पतितान पावने भविषण वि भ्य नम नम मुकं करोति वाचाਲ पंगलगात Сновати паде деви саттватуи намо нама Нараяно намаскритто норончайва нороттама Девинсарасватингвеасамтато яйо мудир Шанкрито Вакти прамодакшья го бруно дейям сада приффабагнам авиштуду хм тиитаас падам сива виренчнутам Биспуре жить, так и мать его вдовушва держи. Пурна нурагро сасагро сармортеи. Сара аджи ками хада, кем Шия Дхайдагада Харазива Садихи Гаурабхакта Кришна, Кришна. Кришна, Аяан уламит аху жоу канкаха бодату шанкертаной кабитаро камала ятакшо вишам барудья бару жуго дхарму палоу банде Кришна Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Бхаванурупен садан наранам Ганга таранг рамания чакра калапам Гоури Баги саджошо бадане лакмир жасча вакшаси жасьястеиде санбиде камшингамахади Рама, Рама, Хари, Хари. Ахама Питартакарана Ниснишьяна Нанан Манурадхиья Кханавагнанидра Дейва Ахатартраченарисайо Йоки Дева. Джисмат Прешангви Муха Ахамнатитатка рана нишинишаяна, нанамануратотия, Дайва ахатартура, рачанариса, йо, йо, пидева. Джишмат, прошанга вимука, йосансаранти. Джишмат, прошанга вимука, йосансаранти. Гаудиа Гоштхипати, Си Сила Бхакти, -ши Сидханта, Сарасвати Гасвами Такурпрабхупад, Парамахамса Джакадгуру сказал, что в материальном мире полно проблем разных проблем. Повсюду бесчисленные kind of проблемы. Они появляются в нашей жизни в соответствии с нашей кармой. Бхагаван не ответственен за это. И те ужасные проблемы, с которыми вы можете сталкиваться, заставляют вас понять, что жизнь нестабильна, она может оборваться в любой момент. Когда мы начинаем испытывать проблемы, мы начинаем задаваться вопросом, почему я претерпеваю такие страдания, что я сделал неправильно. Таким образом, проблемы — это хорошо. Они способствуют тому, чтобы я понял, что жизнь бренна, что она в действительности безнадежна. Тем не менее, надежда есть всегда. Потому что мы можем совершать Харибаджан. Проход объяснять, что в сварупе Джива не заложена самсара. Лишь по устройству Майя Деви. Джива приходит в этот мир в соответствии со своей кармой, с плодами своей кармы. Мы приходим сюда, и для нас это чужая земля. По сути, мы не должны быть здесь. Тем не менее, мы приходим. Приходим ради лечения. Это тюрьма. Махамая Дурга лечит тут нас. Разные, разного рода лечения применяется к пациентам, к заключенным. У кого-то умирают дети, у кого-то умирает отец. Кто-то обманывает меня, кого-то обманывают. Так делается все, чтобы я понял, что жизнь моя ужасна. И когда я то есть нужно понимать, что этот мир — это тюрьма, где Махамая лечит заключенных в ней людей. И все эти наказания хороши для нас. Если, мы дел, если бы мы делали что-то неправильное, что-то плохое, и в то же время не получали никаких наказаний, мы бы продолжали заниматься. Это нечестивой, неблагоприятной деятельностью. Если мы сможем освободить одну обусловленную душу из темницы Майи, из тюрьмы Майи, это большая удача. В этом мире бесчисленное количество джив, и никто из них не обращает внимание на гуру, ващнавов, и лишь избранные, лишь некоторые. Итак, если мы можем освободить кого-то из этих обусловленных душ, это очень и очень важное служение. Его нельзя даже сравнить, как говорит Прабхупад, с строительством тысячи больниц, школ, университетов. Ни с какой благотворительной деятельностью нельзя сравнить такую севу. Можно возразить, что ведь тысяча больниц — это так, такая помощь общества. Да, но это временная помощь. Даже если вы способствуете... Получение образования детей – это временное благо для них. В, то, в тот момент, когда вы родились, вы уже были обусловлены. Получив образование, вы начинаете заниматься политикой и делать разные нечестивые дела. И еще больше вы связываете веревки на себе. Еще больше затягиваете узлы майи на себе. То есть, когда вы пришли, вы уже были обусловлены, тем не менее, не настолько, насколько вы стали обусловлены с течением времени. То же самое говорит Бхактивинут Такур. В Киртане. Этот кирта на Бенгале, и в нем Бактиванатакур говорит, что люди получают образование, потом они становятся уважаемыми в обществе, но не сомневайтесь, что это образование лишь чинит вам проблемы, лишь приносит трудности в вашу жизнь. Поскольку материальное образование это лишь влияние майя, это майя. И это препятствие на пути вашего Харибаджана, препятствие в духовной практике. Потому что у вас не будет времени для Харибаджана, вы погрузитесь в материальные вещи. Вы... Вначале вы не были женаты, но потом вы женитесь, у вас появляются дети, и все это служит оковами. То есть вы родились, но еще больше обусловили себя тем, что выгрузили себе на спину новые и новые обязанности. Так же, как это делают ослы. Им очень нравится, когда у него на спине какой-то груз. Когда ничего нет, они чувствуют себя некомфортно. Также с ходом жизни джива развивает привязанность. У него возникает влечение к разным материальным вещам. Вы в действительности могли просто совершать Харибаджан. Но зачем-то вы берете на себя так много лишней ответственности в соответствии с кармой джива приходит в материальный мир. То есть, вначале я сказал, что в сварупе не заложена самсара. Тем не менее, мы приходим на чужую для себя землю, на иностранную для себя землю, то есть а ночью дживы, ну, даже ночью дживы не спят, в материальном мире они зарабатывают деньги и занимаются всякой, всякими делами. Их постоянно атакуют различные проблемы. Например, у вас не было денег, и вам пришлось взять кредит в банке. А теперь вы не можете выплатить долги и не можете спать по ночам. То есть вы засыпаете, внезапно просыпаетесь, у вас колотится сердце. Один Махарадж вот также взял кредит в банке, открыл какую-то медицинскую компанию, потом разорился, не смог выплачивать долг. То есть даже по ночам они не отдыхают из-за своих переживаний. Как я могу выплатить эти долги? Или кто-нибудь угрожает вам? Угрожает убить. Вы тоже не можете спать от страха. Обусловленная душа едет на колеснице ума. Ум сравнивается именно с колесницей. Только что, вы, то есть вы можете за секунду достичь Австрии, не надо ни внизу, ни паспорт, ни билеты. Ум может моментально оказаться где угодно. И поэтому его сравнивают с колесницей. Можно сесть в колесницу и в следующую секунду оказаться там, где ты хочешь. Так дживы день за днем больше и больше в свою жизнь проблем приглашают, больше и больше накапливают проблему. Кто-то говорит, может сказать, что раз мы обусловлены такие гуру и вашнавы также в таком же положении находится, мы не можем спать такие. Они наверняка не могут спать по ночам. В чем разница? Мы едим, они едят, мы спим, они спят. В чем разница? Почему вы утверждаете, что они трансцендентны, что они так возвышены? Я приведу в ответ. Один пример. Если вы думаете, что гуры Вашнавы одинаковые, а если вы думаете, что обычные люди Гуру и гуры Вашнавы абсолютно одинаковые, Господь утверждает, что чистый преданный не связан такого материального мира, хотя с внешней точки зрения кажется, что они непосредственно находятся здесь. Но это лишь внешне, на самом деле они никак не связаны этим миром. Они за его пределами. Но как же возникает вопрос? Так вот, пример. Один офицер большой должности написал письмо. В конце концов, написал адрес, куда... Она должна, когда она адресовалась, кто-то зашел и спрашивает, что ты тут делаешь, я пишу письмо, кому? Брату. Он подписал и вручил это письмо этому человеку. Он куда-то шел, и тот попросил, пожалуйста, по пути, в занеси на почту, забросив в почтовый ящик это письмо. Человек, посмотрев на адрес, удивился: "О, твой брат в тюрьме?". То есть там было написано, что продевчика. Это письмо назначается продевчика кровати. Это центральная алипурская тюрьма. Калькута 27. «Что он сделал? Почему его посадили?» А офицер засмеялся. Да, он действительно там находится. Тем не менее, он не заключенный. Он директор этой тюрьмы. То есть понимаете разницу? Есть заключенная, есть директор тюрьмы. Заведующий тюрьмы. То есть и люди часто не понимают возвышенное положение вайшнавов, но вы можете проверить их, вы можете посмотреть, как они ведут себя в разных ситуациях, и как ведет себя обычный человек. Таким образом, гуру и Ваишнава, абсолютно их положение абсолютно отлично от положения обычных людей, потому что они изо всех сил всегда стараются помочь нам, освободить нас. Ведь они, их сердце болит за нас, что вот эти обусловленные души навсегда, они тут никак не могут выйти из-под влияния майя, страдают тут. Именно поэтому они рассказывают харикатху, проводят киртан, совершает дхама-парикраму. Зачем они это делают? Посмотрите, все представители нашей гуру Варги делают это: Кешува госвами махарадж, Прабхупат, все Мадава госвами махарадж, Бона госвами махарадж. Так много проповедовал. Итак, дхама-парикрама очень особенно, потому что благодаря ей мы можем задействовать в дхама-парикраме все наши органы чувств. Допустим, вы исполняете какое-то служение, вы задействуете какой-то один-два органа чувств. Но когда вы начинаете дхама-парикраму, вы должны задействовать практически все органы чувств, к примеру, глаза, уши, потому что нужно слушать Харикатход Гуру Вашнаву. Необходимо применять ум и разум, для того, чтобы понять. Хоть наш ум материальный, тем не менее мы пытаемся постичь эти духовные темы. Наши ноги идут, а руками мы берем пыль, умощаем свою голову ей. То есть практически все органы чувств могут быть задействованы в Дхама Парикраме. Именно поэтому она так эффективна. Да даже если Бхагаван не готов простить вас за ваши предыдущие аппаратхи, оскорбления, что делать в таком случае? Необходимо принять прибежище дхамы, воспользоваться таким преимуществом дхама парикрамы потому что дхама это Баладева Татва. И благодаря милости Баладева Кришна обязан будет пролить на вас милость и простить. Именно поэтому представители нашей гуру, гуру Варги постоянно проводили выставки, устраивали программы с Харикатхой, а Кеша Госвами Махараш устраивал даже парикраму в Южной Индии, да и в Северной Индии, в Бадри ходили, потому что парикрама увеличивает сознание. Действительно, другого выхода это и нет. Что, что, иначе что будет обусловленная душа делать? Будет сидеть, заниматься ерундой, спать, есть. Один очень значимый момент. Мы знаем, что бхакти это сваруб шакти Бхагавана. Так как же для обусловленной души возможно обрести ее, обрести бхакти? И как возможно практиковать нашими материальными чувствами, органами чувств. Саддана Бхакти, Баба и Према Бхакти. Саддана Бхакти это то, что мы пытаемся делать сейчас под руководством Гуру и вайшнава. Тем не менее, сваруб Шакти является внутренней энергией Бхагавана, поэтому как возможно чтобы сваруб Шакти снизошла ко мне и помогла мне это главная проблема главный вопрос Нитто сиддхо субхаво схо пракутчам хиди саддо та. Кити саддо жеваваха. Кити саддо жеваваха. Ша садано нида. Нитто с. Опять чужие. Кити I mean, when you are doing practice. Когда вы практикуете для того, чтобы продвигаться, когда вы практикуете под руководством Гуру и Вайшнавы, происходит Крити Садхья, Садхаба, То есть вы пытаетесь обрести Бхаву, вы практикуетесь, практикуете Крити Садхья, Бхава. То есть когда вы практикуете это называется садханой. но одной лишь саданой вы не сможете достичь бакти yeah. обрести бхакти. Кришна родился Kishnu Tuba, в темнице камса но это совершенно не значит, что Васудева и Деваки родили Кришну. Кришна явился сам. Солнце восходит на востоке. Каждый знает об этом. Тем не менее, это не означает, что восток порождает солнце not going to give birth to the son. Son is appearing. This way, Sa sadhana vidha. Kiti sadyo je bhava. Sa sadhana vidha. Nityo siddosya bhavasya prakatyam hidi Try to realize. Otherwise you can misunderstand. Bhava, it is written that for jiva, эти примеры показывают, что для каждой дживы находится бхакти. В каждой дживе есть бхакти. Естественным образом оно заложено в ней, поскольку бхакти — это естественная функция Души. Тем не менее, сейчас она в спящем состоянии. Все, что необходимо сделать живее, обнаружить это Бхакти в себе, пробудить его. Я ищу, ищу, ищу, и в конце концов нахожу его в себе. Главное найти это Бхакти, но как найти? Вот в этом главный вопрос. То есть садхана необходима. Тем не менее, это не означает, что вы можете со создать в себе бхакти. Благодаря, тем не менее, практике и анугати, общению с гуру и когда у вас нет вкуса, но вы все равно делаете, потому что Гуру вы сказали это делать. Вы поете киртаны, вы слушаете Харикатху. Но, к примеру, то, как вы это делаете, не, не одинаково с тем, как это делает какой-то воздушный саду. Когда вы слушаете Харикатху, это не то же самое, как ее слушал Шила Бхактаха Шидарга вами Махарадж. Потому что для вас слушание Харикатхи это. Разновидность Саддана Бхактия. Вы практикуете, практикуетесь. Но если бы здесь находился чистый преданный и слушал Харикатху, он бы видел перед собой непосредственно Бхагавана в этой Харикатхе. Видя, слушая Харикатху, чистый преданный видит, непосредственно видит Лилы Бхагавана, он в самом сердце наблюдает Бхагавана. То есть Харикатхан наделяет преданного и према и дает какие-то экстатические чувства. То есть, когда вы слушаете Харикатху, это нечто совершенно другое от того, что слышит чистый преданный. Но тем не менее мы, хоть и не испытываем вкуса, все равно слушаемся Гуру Вайшнавы и практикуемся. Мы слушаем Харикатху. И когда Гуру Вайшнавы в один день станут удовлетворены нашей практикой, нашими стараниями и благословят нас, или Бхагаван станет доволен нами, Сваруб Шакти проявится в нашем сердце. Джавагасваймпад объясняет, что не в силах обусловленной души пригласить Сваруб Шакти или силы привлечь ее в свое сердце. Сварубшакти может проявиться в вашем сердце лишь по милости чистого преданного. И как я позавчера говорил, материя никак не связана с вашей атмой. Все, что окружает вас, несмотря на то, что мы чувствуем к этому увлечение или отвержение, не имеет ничего общего с нашей душой, с нашей атмой. Вы можете сказать, я не могу без этого жить, или без этого человека, или без этого объекта. Вы чувствуете единство с этим предметом. Тем не менее, материя не имеет ничего общего с атмой. Но из-за обусловленного состояния дживы, мы, она испытывает единство с материей. Ей кажется, что она не, не может выжить, что муж не может выжить без жены. Я знаю на личном опыте, это возможно 35-40 лет назад, я шел по улице в Калькуте. Вы знаете, это Сквер. Это место в центре. Я хотел срезать, пойти по короткому пути. И получилось так, что я прошел мимо рынка. Там ругались люди. Я увидел, что пожилой человек разговаривал по телефону и внезапно упал. У него произошел сердечный приступ. Он, но в действительности... 5 минут, за пять минут до этого приступа он услышал по телефону, что он лишился 60 лакхов рупий, То есть в один момент он лишился а, этой суммы, и потому что а, что-то обанкротилось, и как только он осознал это, что он лишился этой суммы, он подумал, что он лишился жизни, что он умер. То есть у него было столько, он так отождествлял эти деньги с собой, что подумал, что пришел конец его жизни. То есть попытайтесь понять это. В большей или меньшей степени все обусловленные души, может, 90%, у кого-то на 90%, у кого-то на 80% остается это. Тем не менее, материальная связь остается. Мукты, лишь мукты полностью освободились от чувства единения с материей. ум um, сердце чувствует единство с материей и дает определенное откладывает определенное впечатление вашем мозгу что вы не можете жить без этой материи Но если вы испытываете вы чувствуете родство с материей. Почему вы не чувствуете это родство с, со Сварубшакти? Сварубшакти проявляется по милости гуру Вашнавов и по своей воле может прийти к нам, по их воле может прийти в наше сердце и оказать влияние на наши органы чувств, на мой ум. И тогда ум хочет бежать на парикраму, хочет смотреть на храмы, на йогапитх. Уши хотят слушать Харикатху, то есть автоматически это происходит. То есть по милости Гуру Вайшнава в сердце проявляется Сварух Шакти. и а по ее милости, по, благодаря ее помощи, благодаря ее влиянию, мы испытываем единение с ней. Испытываем чувство родства, чувство единения с ней, что мы едины. Мы хотим слушать о Боговане, хотим слушать киртаны. Несмотря на то, что мы обусловлены. У нас есть шанс. То есть sure. все это возможно. Сам uh, Рупа вами говорит, что это возможно. Бхакти означает сева, то есть мотив совершать служение. Желание совершать служение. То есть если вы будете продолжать совершать саддана бхакти, не сегодня, так завтра вы обретете милость Гуры Вашнавы, и тогда Сваруб Шакти войдет в ваше сердце, и вы почувствуете вдохновение совершать еще больше и больше служения. День за днем ваш интерес будет увеличиваться, и вы не будете понимать, почему. Год назад мне не особо-то все это было интересно, но теперь у меня так все это интересно, потому что вы развиваетесь. То же самое сказал наш Санат Гасвами в Брихат Бхагаватам Ритя. В этой шлоке говорится, что. Если вы слушаете Харикатху, которая является Амбритой в действительности, Шудха, вы слушаете Шудха, нектарную Харикатху, слушайте о Кришнабахте, вновь и вновь благодаря этому происходит Кришна Бхакти и Судапанама. Вы забываете о теле и всем, что с ним связано, это происходит автоматически. Конечно, Бхактивинут Такур не думал о своих землях, о собственности в Калькуте. Но все это спонтанно в действительности происходит спонтанно, то есть естественным образом вы забудете о теле и все, что с ним связано. И тела чистых преданных в действительности сатчидананда нельзя думать о своем гуру как о том, чье тело состоит из материи, из крови, плоти. Тело в трансцендентная. Так, Дхама Парикрама настолько важна, что она дает нам особые возможности. Она дает нам особые силы так, что мы можем идти под палящим солнцем, развивая смирение, терпение. Может быть, прежде мы не ходили более километра пешком. Я, я вот могу сейчас нами Харикадху и пойти 40 километров пройти. Запросто. Потому что я привык. То есть это в действительности вопрос практики. К этому легко можно привыкнуть. И я не привык наслаждаться, потому что я знаю, что наслаждение повлекут за собой проблемы. Я привык к суровым условиям, к холоду, к жаре. У меня кондиционер в сердце. Вам надо отдельный, на стене кондиционер, а у меня он в сердце. Те, кто следует э, брамачарье, их... их тело приспосабливается к жаре, к холоду и не доставляет никаких проблем. Такое могущество появляется у преданных благодаря практике. То есть обо всем этом мы вынуждены были поговорить, чтобы вы знали, что такое бхакти, Иначе возникло бы много вопросов, как мы вообще можем практиковать и достичь вкуса. То есть то, что мы сейчас делаем, это садана, которая приглашает сварук шакти. По своей милости, по беспричинной милости, Бхакти Деви не сходит к нам по милости Гуру и Итак, мы обсуждали парикраму Гауранги Махапрабу, что Махапрабу испытывал на Гавардхане, когда он был на Радха Кунде, Шьяма Кунде. Он чувствовал единение с этими святыми местами, единство. Ведь Вриндаван — это естественно, потому что Вриндаван отличен от Кришны, а Кришна это сам Кришна. Если вы идете на парикраму и при этом думаете о различных проблемах, думаете о том, как жарко или как хочется есть, пить, парикрама такая далеко не совершенна. Необходимо развивать терпение. Когда вы идете, ноги могут пронзать, камни могут пронзать ноги, колючки впиваться в ноги. Тем не менее, мы должны терпеть. Все это способствует развитию терпения и развитию бхакти. Во время парикрамы у вас есть возможность предлагать поклоны дандават пранамы или просто поклоны когда вы касаетесь пятью частями тела земли то есть в парикрам можно вовлечь практически все органы чувств Именно поэтому столько преимуществ от э, совершения дхама Парикрама. И Рупа Санатана, и Санатан Госвами также совершали Парикраму. Тем не менее, их Парикрама — это садхья, но не садана. Для нас это садана. Но когда Санатнга с вами совершал парикраму, он повсюду видел Шринаджа, Махараджа. То есть суть в том, что для нас это саддана, потому что это тот процесс, с помощью которого мы достигаем цели. А для них парикрама это уже их цель. Они давно достигли ее. Когда парикрама закон... даже когда Махапрабху завершил парикраму, когда он уже обошел все Махапраб леса Браджа, он не хотел парикрама. уходить, он хотел остаться во Браджа. Однажды он бросился в Ямуна, в глубокие воды Емуны и замер, лишился сознания. Кришна Дас и Браджаваси схватили его, бросились в воду, схватили Махапрабху. Алабадра стал очень переживать. Махапрабху так она погружается в свои чувства, что он в любой момент может сделать все, что угодно. Он может броситься в воду, и никто не спасет его. Я уже стар, и не могу постоянно присматривать за ним. И тогда преданные собрались, чтобы решить этот вопрос, когда Махапрабху не был рядом, Кришнадас, Саунулия Браман приняли, то есть собрались, чтобы принять решение, что делать. Палапатра сказал, Думаю, что будет лучше, чтобы Махапрабху покинул Вриндаван. Потому что Вриндаван постоянно пробуждает в нем такие глубокие чувства, что, мы, что он не может контролировать себя. И никто не может контролировать его. Поэтому... Парикрама, так как парикрама уже завершена, будет правильно увести Махапрабу отсюда. Но Махапрабху не хотел уходить, ведь это его вечный обитель. Когда предные сказали Махапрабу, что мы должны сейчас уйти отсюда, Махапрабу очень расстроился, ему стало очень больно, я не хочу уходить. Тем не менее, предные настаивали. Если мы сейчас пойдем, мы, мы пойдем в Аллахабад и там примем омовение в слиянии трех священных ред, Ганга и Муна Сарасвати, как раз наступал особый день Санкартни, когда очень благоприятно принимать там момовения. Итак, Махапрабху, если мы сейчас выйдем, то мы дойдем к этому дню как раз к Алахабаду. Но Махапрабху не соглашался. Как хотите, вы идите, а я останусь. Тогда Махапрабху и Кришнадас сказали, «Мы без тебя не пойдем, пойдем с тобой». И тогда Махапрабху все-таки согласился и пошел. Махапрабху шел впереди, потому что он шел очень быстро. Когда Махапрабху достиг Гакул Махавана, как раз на Гакул Махаване был выход из Браджа, И там, в каком маховании он услышал and some, and some пение павлинов, крики павлинов. Внезапно какой-то пастушок заиграл на флейте. Не знаю, как сейчас, но раньше все пастушки носили с собой флейту. Итак, когда он заиграл, Махапрабху, упал в обморок, лишился сознания. Он думал, Кришна зовет меня. Абсолютно лишенный сознания, у него изо рта пошла пена. Было похоже, как будто он очень сильно болен, тем не менее, он был переполнен экстазом. Между тем пришел мусульманин на лошади, приехал, Увидел эту картину этого высокого, золото за это Махапрабу. Рядом были бенгальские преданные и Браджаваси, окружившие Махапрабху, он спустился с лошади и сказал, мы сейчас э, вас посадим, потому что вы, похоже, его решили обокрасть и что-то с ним сделали, что ему так плохо, и сейчас я вас убью за то, что вы с ним так поступили. Предные затряслись, но Кришнадаса, Браджаваси, очень умный, закричал на него. Ты хоть знаешь, кто я такой? Если я сейчас закричу... Сотня всадников прибежит сюда, прискачет сюда и убьют тебя. Потому что Кришна был очень умный. А то есть человек испугался. То есть так они, они переговаривались, а тем временем Махапрабху очнулся. Он сел, мусульманин сказал, «Ты прекрасный саньяси, проверь, все ли у тебя на месте? Они, похоже, хотели тебя убить». А Махапрабу ответил, «Прабу, у меня абсолютно ничего нет, это мои друзья, они заботятся обо мне». То есть этот мусульманин хотел их связать и в тюрьму увести или что-то подобное, но Махапрабу вовремя очнулся и не дал этому случиться. И Махапрабу продолжил свой путь, а преданные шли за ним. Махапрабу шел очень быстро, просто бежал до Аллахабада, они шли без остановок приняли омовение. То есть Махапрабху не хотел уходить в Раджатхаму, у него была такая глубокая привязанность. Итак, я хотел сказать, что в прошлый раз я ошибся и перепутал имя Риши. и звали Сандинья Риши. Когда Юдхиштир Махарадж и Панчапандавы уехали, они назначили Парикшит Махараджа. То есть не уехали, я а имею в виду, когда они ä, приняли решение удалиться от дел, они назначили Парикшит Махараджа ä, правителем этой земле. А Парикшит Махарадж, Махарад, а. Because, uh, no а, как я уже рассказывал, Баджара Набха был назначен царем Мадхуры. Тем не менее, он был очень озадачен, потому что это было заброшенное место. Там был густой лес, и практически никто не жил. Несмотря на то, что это было место Кришны, очень важное, значимое место, место, где происходили лилы Господа. По наставлению тогда Парикшит Махарадж дал наставление Баджара восстановить все священные места. И по помощи Сандили и Муни он это сделал. Сандили Муни сказал, что если ты будешь изучать шастры, прибегнешь к помощи шастры, по милости Кришны ты сможешь отыскать все священные места, если ты только поищешь их, если ты возьмешься за это служение. Итак, при помощи Сандиня Муни ежедневно они искали по шастрам, отыскивали эти священные места. То есть я рассказывал вам, что. Махапрабху второй раз уже нашел радакундашьяма кунду, а до этого, то есть, мы, потому что между этими событиями произошел, произошел, прошел большой отрезок времени. So, Very enthusiastic. Going there, different То есть, Сандилла Муни, именно some some он вдохновил Баджиранабху на поиски yeah. этих священных мест. В конце концов, он искал все эти места. К примеру, Говинда Дев, который Gowindhatev, сейчас находится в Джайпуре. Вы не знаете его? Рада Говинда джи. Рада Говинда джи, Балдеп джи, Баладев все они были установлены Баджранабхой. Он хотел устанавливать различные божества в священных местах. Но из-за природных явлений и разных событий, все что храмы, которые он строил, ушли под землю, и были разрушены с течением времени. Когда-то, возможно, были землетрясения, когда-то какие-то природные бедствия, храм были разрушены. Я же говорил о том, как Мадвендра Пурипат открыл, угу, то есть откопал большинство ширинаджа, и это как раз Брджаранабх установил его. В этом киртане говорится, что... Желание Махапрабху шесть Госвами возродили освященные места. Они день и ночно искали их для того, чтобы исполнить наставление считания Махапрабху. Также они отыскивали информацию в шастрах, ходили, путешествовали, отыскивали их, затем подсчитывали, точно ли это то место. До этого Вриндаван был практически заброшенным местом. И только по милости Шадгасвами мы знаем, где какое святое место, где какие лилы проходили. там сказано, как Махапрабху дал наставление Санатане отыскать места Игр Господа. Махапрабху приказался с вами составить смотрите шастры, написать правила и предписания для преданных, а затем открыть священные места игр Господа. Рупу Рупи Гасаймпада Махапрабху поручил особое, особое служение составить раса э, шастра. So Также он составил Сидданта. В процессе джива understand when and, how, when and Понимая, какие трудности могут возникнуть в обществе, как защитить, как в обществе защищать Ситханту, он написал а, шастре. Здравствуйте. Завтрашнего дня я буду рассказывать о Гами, Гаминда Радарамане, Радарамани, Гакулананде о том, а затем мы пойдем в Бутешвар Махадев для того, чтобы принять обед с Санкабу Парикрама. И также я расскажу о том, что возвращаться <плес> <плес>